привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в ролике разберем несколько моих сделок за предыдущий день покажу сколько удалось заработать также постараюсь объяснить как понять куда пойдет цена потому что если вы ребята поймете эту тему то при соблюдении мани и риск менеджмента вы наконец-то начнете стабильно зарабатывать на трейдинге первую свою сделку я открывал по инструменту d y dx таками спота видим на отметке 10 долларов 31 цент, крупную плотность на 21 тысячу монет по техническому анализу здесь мы с вами четко видим то что у нас цена падает это у нас нисходящий краткосрочный тренд сначала цена у нас импульсивно росла, но после когда биток уже у нас начал консолидироваться, начал двигаться в боковике, у нас собственно эта монетка также начала двигаться уже на понижение. Эта плотность для данного инструмента в данный момент времени я бы не сказал то, что она какая-то супер крупная, супер огромная, да, но если смотреть в общем по рынку в это время не было каких-то там больших плотностей. И данная плотность вот 1.6, 1.5, 134 монеты, 48 монет. То есть вы понимаете, она в 10 раз больше как минимум вот этих вот всех заявок, которые здесь стоят. Если так прикинуть, то 20 тысяч это вот. Вот это вот место примерно в стакане. Если вкинуть по рынку, можно сразу э, распродать. То есть получается, эта плотность не супер крупная, но на нее все-таки можно обращать внимание. Если смотреть на технический анализ, вот цена у нас двигается, мы четко можем найти уровень сопротивления вот в вот данном месте. По двум касаниям. И третье раз цена может подходить, мы можем предположить, то, что у нас есть уровень сопротивления и мы здесь можем попробовать отторговать шорт, либо уже взять пробой уровня. Но обычно шорт, если у нас третий подход. В данной ситуации, как вообще понять, где у нас стоят те самые уровни сопротивления и поддержки? Ребят, вот у нас есть крупная плотность на отметке 10 долларов 31 цент. Получается, здесь у нас есть первый уровень сопротивления. Цена выше этой заявки пойти на данный момент не может. Почему? Если ее разберут, если появится покупатель на 21 тысячу монет по данной цене, у нас цена, возможно, дальше пойдет выше. Но пока вот этот объем не, не разберут, вот так скажем, пока кто-то не купит вот по этой цене на 21 тысячу, выше цена пойти просто не сможет то же самое будет снизу если у нас цена там допустим начнет падать до да, снизу у нас будет человек который будет желать там купить по 9 допустим и 8 цена выше точнее ниже не пойдет пока вот эту вот цену его объем не исполнит пока тот человек по данной цене просто не исполнится полностью не знаю понятно ли я объяснил но давайте смотрите что вообще по данной ситуации по техническому анализу мы с вами разобрались краткосрочные нисходящие тренд, в целом у нас динамика такая боковая, поэтому возможно у нас тренд будет продолжаться и цена пойдет дальше на понижение. И здесь собственно все так происходит, сразу после входа буквально уже через 10 минут можно было уже фиксировать данную позицию, но я хотел выжить намного-намного больше. Дальше раскинул уже сетку, по которой буду фиксировать данную позицию, вообще здесь было довольно-таки запильно, потому что вот цена уже подошла почти к моим заявкам, я уже и стоп-лосс переносил без убыток, но после того, как у нас появился вот такой вот импульс, я решил все-таки стоп-лосс опять же приподнять Потому что его могло просто нечаянно задеть и после бы цена, э, так скажем, меня выбила и дальше бы пошла на понижение. Поэтому я решил его обратно перенести немного повыше. Дальше у нас цена все-таки развернулась и вот посмотрите, если раньше у нас цена четко двигалась вот в этом вот коридоре, то есть от уровня сопротивления до уровня поддержки, то есть четко здесь -то просматривается, то сейчас она кольнула этот уровень, вышла за него пределы и начала двигаться вдоль вот этой вот э, линии сопротивления. Это не совсем хорошо, потому что цена имеет свойство выходить и рано или поздно с диапазонов и если она выходит за этот диапазон то обычно она начинает развиваться в новом диапазоне здесь было довольно таки знаете немного скользко но я все-таки решил постоять потому что ну, в целом динамика у нас была нисходящая куда можно было ждать цену почему я раскинул именно так вот свои заявки а не как то иначе ребят я нашел крупную плотность на отметке около 10 долларов это дальше уже будет видно по стакану вы сами все это увидите вот сейчас можно это четко показать вот та самая крупная плотность на отметке 10 долларов у нас крупные плотности обычно ставят на круглых отметках. Это, так скажем, более просто найти настоящую плотность. И многие говорят, вот от плотности невозможно торговать, потому что их убирают, их подставляют. Отчасти я с вами могу согласиться, но если вы будете торговать регулярно и постоянно, то поверьте, плотности есть настоящие. Вот на своем личном примере я сейчас вам показываю, как тяну сделку уже на 1,5%. Итого по этой сделке четко было понятно, где нам стоит выставить Take Profit. То есть цена, вероятнее всего, дойдет именно до этой заявки, после уже, возможно, развернется. Но, опять же, нет вероятности стопроцентной, что цена у нас именно дойдет до этой точки и только потом развернется. Вероятно, цена может опуститься, вот где-то к этим местам развернуться. Мы не знаем точку разворота, да, но... В этот вот диапазон мы можем поставить все свои лимитки. И если цена на самом деле дойдет до этой плотности, то мы сможем зафиксировать данную позицию. Цена ходит от уровня к уровню, от заявок до заявок. Если в техническом анализе мы с вами можем найти вот эти вот уровни поддержки, уровни сопротивления, то по стакану нам просто видна четкая точка для входа. Знаете, если там просто кто-то по техническому анализу торгует, он просто вслепую входит, он не понимает, куда ему выставить стоп лосс где ему зафиксировать позицию. Он, знаете, может стоять вот здесь как бы, от уровня, но он не видит то, что здесь у нас крупная плотность. А его, вот, допустим, здесь уже стоп-лосс. Одна вот так вот кольнет, от крупной плотности начнет отрабатывать и его стоп-лосс уже сбрилин. Ну, то есть это нужно понимать. Здесь начинает наконец-то проваливаться, но все равно дальше идет вот постепенно, именно вдоль уровня сопротивления. Также я начал постепенно переносить стоп-лосс, потому что в данной ситуации находился уже 1 час 23 минуты. Обычно нахожусь в сделках намного-намного меньше. Но цена дальше здесь начинает падать. Еще мои лимитки фиксируются ну и после уже окончательная сделка закрывается по take профиту и в этой сделке было заработано плюс 76 долларов и смотрите цена у нас как раз таки подошла к этой самой крупной плотности и я вам говорил чтобы цена пошла ниже 10 долларов нам нужно чтобы люди были готовы продавать по 10 долларов а понятно когда какой-то инструмент, не не знаю брат хайповость да там он долгое время не мог 10 долларов преодолеть но когда он стоит больше 10 долларов потом люди говорят ну 10 долларов это уже дешево то есть они уже смирились на Сначала 10 долларов дорого, а потом 10 долларов дешево. Поэтому в данной ситуации это, конечно, ребят, очень маленькие таймфреймы. Я вам рассказываю уже более так обширно, чтобы вы хотя бы общее представление имели. То, что цена входит от уровня к уровню, и чтобы цена пошла выше определенной плотности, либо ниже определенной плотности. Сначала эту плотность нужно разобрать. Ниже она не пойдет, пока вот этот объем просто не исполнит. Теперь давайте я вам покажу эту сделку под дневнику трейдера. Закрылась она вот так вот, максимально скальперская я бы сказал сделка. Правда, в одной месте я просто нечаянно кнопочку прожал и здесь часть позиции скинул хотя вот видите здесь я уже фиксировал по той самой сетке здесь я уже окончательно вышел около вот этой вот плотности которая стояла на круглом числе следующая сделка была открыта снова же по этому инструменту только уже ребята как вы думаете все правильно она была открыта в лонг потому что я видел крупную плотность я я понимал то что эта плотность для данного инструмента в данный момент такая более серьезная поэтому можно было словить ну хотя бы хоть какой-то отскок хотя бы на 1%, вот как в этих вот ситуациях сразу в голове у меня нарисовалась цифра на которой я бы хотел фиксироваться это был 1%, процент но смотрите здесь я опять же расставил лимитки чтобы если что открыться максимально выгодной позиции здесь немного было опасно потому что вот цена нырнула она сразу забрала мои лимитки и здесь стоп лосс я убрал почему убрал стоп лосс потому что меня могло нечаянно вот, грубо так задеть да Стопик выбить и дальше бы цена пошла на повышение Потому что на споте мы даже до этой цифры не подходили Появилось такое расхождение между спотом и фьючерсами Ну давайте посмотрим, что было дальше Цена у нас начинает отрастать Здесь я уже хотел зафиксироваться, видел 1% Я просто не успел нажать эту кнопку Хотел вообще идеально, чтобы перенести вот сюда вот свой стоп-лосс И выжимать еще какое-то большее движение То есть здесь стоп-лосс я бы уже стабильно бы забрал 1% Ну и там уже бы как повезло Но здесь короче, цена только выстреливает Сразу же импульсивно вот так вот разворачивается. То есть у меня уже не было шансов закрыться. Но и пришлось стоять уже в данной сделке. Вроде еще была одна попытка хоть как-то пойти на повышение. Но эта попытка была неудачная. Цена снова подходит вот к этой плотности. И здесь, ребята, я принимаю решение уже перевернуть позицию. Почему? Потому что я вижу то, что у нас нисходящее движение. За одну секунду было 20 тысяч монет. Осталось буквально 12. И я просто понимал то, что здесь появляется активность. Здесь у нас преобладают продавцы. Поэтому надо заходить здесь в шорт. Вот свой стоп-лосс я убрал. И как раз-таки именно в это время я переворачиваюсь. Вот вы меня спрашивали, когда переворачиваться. Ну вот, когда очевидно становится, что продавцы у нас преобладают. Когда лента заполняется продажами, лента это вот эти вот самые пузырьки, когда четко видно, что эту плотность разбирают. Вот ее до конца разобрали, но тут, ребята, такая тема, то, что не было импульса. Обычно я привык, если у нас есть плотность, за плотностью у нас копятся стоп лосы да, и мы на этих стоп-лоссах даем импульс, да. Тут плотность разобрали. Я такой ну где импульс? Сижу, жду, уже планирую фиксироваться, а импульса нет. Все, вот представьте, тоже такое бывает. Итого, цена здесь опускается дальше на понижение, возвращается вот этот вот самый диапазон, в котором раньше она и ходила, но во всяком случае здесь уже было немного так, я бы сказал, стрёмненько стоять, потому что открылся я не в самом лучшем месте, поэтому начал переносить стоп-лосс, но думал, то ли я выжму максимально возможно какое-то движение, то ли я заберу примерно около 1%. Часть позиций, как я вам показал, зафиксировал уже по этим самым лимиткам на этом самом импульсе и того, ребята на этой сделке суммарно было заработано плюс 57 долларов потому что остатки были закрыты уже по стоп лоссу если вам показать нику трейдера то эта ситуация выглядела примерно вот так я бы сказал максимально грамотно: нашли здесь точку входа зашли от плотности конечно один процент я здесь прозевал чтобы выйти мог выйти уже плюс 70 долларов но во всяком случае взял здесь переворот взял свое движение и заработал 57 баксов и того ребята за прошлый день было заработано 300 82 доллара. Эти сделки мы с вами не разбирали, потому что они были все в прямой трансляции. Да, я провожу иногда прямые трансляции, показываю свои результаты в режиме реального времени. Правда, когда я провожу прямые трансляции, я не знаю, мне что-то в голове клинит, я хочу показаться супер каким-то крутым и начинаю делать какую-то полнейшую ерунду. А вот когда ты сам себе сидишь, когда тебе никто не мешает, ты можешь находить хорошие точки для входа. Вот как по DYDX мы четко нашли точку, где могли выйти, где могли войти. То есть вообще просто идеально. Когда ты сидишь, очень большое, так скажем, информационное какое-то давление и немного все-таки сложно. Также, ребята, хочу вам напомнить, то, что все эти сделки у меня оперативно всегда появляются в телеграм-канале скрипта. Также у меня есть телеграм-канал по инвестициям, вы можете все это посмотреть. То есть Здесь все в режиме реального времени идет. Если на ютубе я с таким небольшим запозданием все вам это показываю, то вот в телеграме просто все в режиме реального времени. IDO, ICO, все, куда захожу, просто вообще все, что, ребята, только можно, поэтому ссылки будут в описании. Кому это интересно, переходите, подписывайтесь. Также, ребята, хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. У нас на канале уже 70 тысяч. Огромное вам спасибо за то, что пишите. Оставляйте свое мнение в комментариях. Просто огромное вам спасибо. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом, с наступающим Рождеством. У кого уже было, также вас всех поздравляю. Всем, ребята, всего самого лучшего. Всем счастья, всем профита, всем удачи и всем пока.